Ничего, что э, могло бы улыбнуть меня в мысли о том, чтобы я размышляла о жизни. Ничто в театре не толкает меня на мысли. Э, убывать время можно где угодно, и в театре бессмысленно убывать время, с моей точки зрения. И э, театр сейчас абсолютно потерял то обозначение, которое он имел раньше. Да. В для нас человеческий мир нет просто, страстей человеческих, переживаний, страданий, мыслей. если в любом картное искусство, ну, в той или иной степени, опосредственно, что называется человеком, понимаете, литератор словом, художник, художником, красками, музыкантским звуком, то театр — это то искусство, где человек сам по себе предмет искусство, понимаете, сам, сам по себе предмет, но ну, каждый жест, так сказать, человека, взгляд человека, все это становится как самым непосредственным, конкретным предметом искусства, поэтому, ну, ничего более, так сказать, человечного, что искусство, ну, просто нет, это самое большое чудо театра в этом состоит, что вы наблюдаете живого человека и, так сказать, себя соотносите с непосредственно с живым человеком то ниже секунды а на ваших глазах творить самого себе. Верить это в его дело. Человек моден. Человек за все будет лица. Верую, любовь, Человек за все против сам.